Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. Вот мы установили вот такое небольшое объявление. На около проезжей части, вблизи нашего дома. Ну, никто же не запрещает, правильно? Ну между прочим, это как маленький вам совет, друзья, если кто-то хочет что-то продавать. Поставили, написали. Ну и занимайтесь. Ну а сейчас мы ой господи забор когда мы сделаем забор мы сейчас с рексом только одни дети у бабушки женька тоже дома нету поэтому вот думаю, сделаем вам небольшой обзор на сегодня мне работа проложить провод соединить фонарями то есть еще здесь два столбика поставить вот наша дорожка которая получилась вот такая вот здесь еще не так давно два дня назад мы заливались здесь уже позже то есть от этого столбика буду продлевать и сделаю власть вот здесь тут дорога выезд вот, на шашу эм, ну вот она кривенько косенько. так идем дальше дальше у нас небольшое изменение по крыльцу как я вам и говорил друзья здесь мы разобрали брусчатку со старой дорожки вот такое количество получилось где-то 150 штук 140 и вот здесь был у нас перила я ее срезал немножко тут подшикатурил ну а здесь вылил вот такие ступеньки поэтому немножко облоустраиваем сейчас мне зашикатурить нужно здесь крыльцо и вот там видите трещины это тоже нужно все убрать это вот бордюрные камни которые были здесь не пожалели, такие здоровые кидали, ну ну крыльцо так простенько, главное что здесь все это зашикатурить идем дальше, смотрим что у нас имеется пока мы тут вдвоем на хозяйстве птица на месте песка уже практически нет все же что на дорожку, что на отмостку там печка палится для этих, как там, кого? Свиней. Так, свиндуса, свинтусы, Идем к свиндусу. Свиндуса у нас здесь так. Еще Женька была здесь, поэтому помогала, молодец. А, навели порядок в сеннарнике. Осталась у нас вот такая девочка, дюрочек а, Полностью дюрок, Крючок. А, девочка и еще одна девочка. Залоны небольшие. Переходите, если кому-то что нужно то есть здесь мы не белили ни разу еще здесь мы били ну по мере возможности при каждой чистке чистка раз в неделю стабильно полы деревянный а лакомство у них это горбуз вот, ой нагадила себе господи это боже все идем крольчатник крольчатнику привез я сегодня дополнительно еще бульбу вот она привезли бульбу на откорм наших свинок мальчики так и сидят так у нас выскочил нужно поднимать у нас произошел окрол вот этой короче которая сейчас убежала и все к сожалению малыши погибли не знаю что именно здесь случилось почему но Погибли. Здесь девочку забрали, забрали девочку. Здесь у нас акрол, здесь у нас акрол, друзья. И не поверите, всего лишь два штуки. Вот два жирных карабаса. Ну вот так. Бывает такое. А что у нас здесь? Здесь здесь вылазит сидят. Здесь тоже бегают. Здесь одна. А здесь собака гладила сюда. Я убрал. Ну, еще окрол. рано. Рано окрол. Так, так, так. Здесь у нас тоже уменьшение пошло. Понемножку. Понемножку. Здесь такие уже рыбасы сидят. Здесь вот так. Всем пока зерно. Здесь серебро. Здесь помесь. Здесь тоже серебро. Вот собака. Перескочил. Недорогой. Давай-ка хозука сюда. Ну вот она. Сельская обыкновенная простая жизнь. Думаю, быстренько покажу, прежде чем начинать работать. А потом начнем мы это все дома ковыряться. Все некогда. Все спешишь. Все пытаешься сделать. У нас сегодня уже морозики были. До да, минус четырех местами, поэтому. Работы хватает. Всем, друзья, счастья. Семена получше. Мирного неба над головой. Пока-пока. Видите, все надавал, блин, беспорядок такой. Ну, ничего не сделаешь. Нужно убираться. Все, друзья, всем пока.